Байкал, В 2025 году в РФ появятся легкие серийные электросамолеты. Олег Бочаров, занимающий пост заместителя министра по торговле и промышленности на отраслевой выставке, посвященной гражданской авиации, высказал предположение, что через три года в России будет эксплуатироваться собственный серийный легкомоторный самолет ЛМС-901 Байкал с силовой установкой, работающий от аккумуляторов. К этому времени планируется завершить модернизацию систем летательного аппарата, связанных с аварийно-спасательной деятельностью. Многоцелевой самолет ЛМС-901 поднялся в воздух в конце первого месяца этого года. Испытания проходили на аэродроме Арамиль, расположенном в Екатеринбурге. Продолжительность полета составила всего 25 минут. Самолет находился на высоте 500 метров. Как заявил Валентин Лаврентьев, Летчик-испытатель первого класса, Байкал показал себя с лучшей стороны, все системы функционировали в штатном режиме. ЛМС-901 создан предприятием Байкал Инжиниринг. Компанию в финансовом плане поддержал Минпромторг, который рассчитывает, что новинка станет перспективным видом транспорта на местных воздушных линиях и придет на смену уже ставшими легендарными Ан-2, впервые сошедших с конвейера более полувека назад. Легкомоторный самолет будет способствовать доступности отдаленных регионов РФ, дальность полета у Байкала вполне приличная для самолетов такого класса 3000 км, если на борту груз в 2 тонны, то 1500 км, при крейсерской скорости в 300 км в час. Для взлета подойдет любая более-менее ровная грунтовая полоса длиной 250 метров, базовый вариант летательного аппарата оценивается в 120 миллионов рублей. Предположительно, государственный заказ на транспорт этого типа до 2030 года может выразиться в количестве 300 единиц техники. Производитель рассчитывает, ЛМС-901 сертифицирует в текущем либо будущем году, в котором и планирует начать регулярные рейсы. Выпуск Байкала быстрее других подключит Россию к общемировому стремлению по электрификации летательных транспортных средств, как сообщил глава компании CNN Business США Г. Амербар Яхай, разработанный фирмой легкий самолет Aviation Ellis поднимется впервые в небо через несколько недель. Двигатель испытания уже прошел. Новинка предназначена для комфортного перелета 9 и пассажиров или 6 VIP-персон. Есть и грузовая модель. Но летальный аппарат способен преодолеть только 800 километров. Предполагается, что поставки заказчикам начнутся в 2026 году.